Я сегодня на сегодня мы будем песточки из теста еще у меня цветочки есть всем привет ребята нам пришло новое тесто для лепки для создания тортиков а также нам еще пришли искусственные цветочки которые мы хотим поставить в ванную но Олечка в них так хорошо играет что Я мы вот решили вам выбрала. их показать Я ссылки вот на данные хочу. товары в описании Пис... вот... Олечки топиари да, вот этот такой шарик Потом маленький цветочек, вот какой. Мы думали, что он будет побольше размером. И вот такой вот огромный цветок. Здесь много цветов, композиция. Покажи, Ольф, тар покрути тарелочку. Как она будет? Покрути, покрути, чтобы ребятки увидели. Вот как много тут всего, да, Оль? Угу. Очень здоровские цветочки стоят недорого. А сейчас давайте приступим к распаковке нашего теста, посмотрим, что внутри этой коробки. Смотрите, это такая же, как Формочки. у нас была. Мам, у нас такая же есть, такая же. Это наше тесто. Это наше тесто. Ого! Угу. А что, Мама? Посмотрим. Катушка. Да, рассказывайте. А -а -а! Еще теста так много. Смотрите, сколько много положили другие. Смотрите, два коробочек. Это нам, наверное, положили оль такой коврик, на котором нам надо лепить. Давай Попробуем открыть, посмотрим, хорошо? У -у -у. Давай посмотрим. Так, у тебя будет красная горечка, у меня два. Я могу много этого а у тебя красная. Давай я буду Оля, подожди, нам нас с тобой надо коврик развернуть. О, как красиво! Какой коврик! Да. Давай вот этот все пока. У -у -у. Положим вот такой вот красивый коврик. Ой, как красиво! Давайте найдем для этого <смех> белый цвет. Так, давайте все разложим сначала формочки, тарелочки. Здесь есть беленький тортик, есть коричневый, есть белый с оранжевым. Какой мы будем печь? Коричневый? А... Нет, вот эти разные. Разные маленькие. А вы... Который... Тотик-сердечко У нас есть специальная формочка В которую нужно будет заложить тесто Да, Оль? Да Вот у нас два шлота вот. Давай, клади Не так. надо, ты давай наполняй Я вот эту возьму Вот этот кусочек Да. А я буду делать декорирование Сверху наполнять Давай, Оль, заполняй сердечко целиком Смотри, У меня получается Еще, клади еще клади пальчиками со мной делайте всегда самими сами. смотрите у меня получается сверху сердечко вот. смотрите ребята у меня получился тортик давай подровняем вот сюда давай ребята у нас очень красивый тортик чем ты его украсишь то? маленько вот, сердечко так, Вот, смотри У меня будет целый красивый тотик Очень красиво Вот Будем его подорожка с мамой есть Так, мам, вот твоя тарелочка Это будет моя тарелка А вот, вот это твоя будет Поняла, мам? Угу. Мой точек очень будет красивым, потому что он самый красавец будет. У Мамы будет голубой Ребят, сейчас я Сейчас сделаю пирожные. Сейчас. Так, сначала белый, потом еще вот смотрите. Кадировненько, красиво, чтобы. Вот. Потом красный. Вау. А теперь и этот. Да. клубнички и гумнички, рядышками и листочки, и листочки, с другой стороны листочки, а. вот тут, туда, так, ой, как красиво, Оля. Столько. О, смотрите, ребята, как красивый. Оля, пирожные какое красивое. Я буду не уметь играть где-то там. Да, угу. Получилось? Да. Пошли. Сейчас решил эту пукечку тут. Опа! Как красиво, Оля. А что ты еще испекла? Покажи. Тотик этот, это точик, блин. Это мой кексик, это мамин кексик. И еще я сос. Сейчас... У меня тоже рототик есть праздничный. И я его украшала. Да, очень красиво. Если всегда очень красивый точек будет. Нравится ли пить из теста? Да. Говори, ребяткам, всем пока. Встретимся в следующем видео. Пока-пока! Встретимся в следующем видео.